Ты. Я говорил, я говорил, что тебя я любил Ну а ты мне сказала в ответ, что любви между нами нет Как же ты так, как же могла, просто взяла и вот так вот ушла Я ведь хотел тебе просто сказать, что любил только мать Любил только мать Забрался в школу, сразу как проснулся Звенел звонок и сразу я очнулся